Здравствуйте! В последнее время я полюбила шиповники. За их зимостойкость, декоративность в течение всего года и неприхотливость. А еще за долгие цветения и оригинальные плоды. Сегодня я хочу рассказать о парковой розе, видовом шиповнике, розе собачьей. Всегда было интересно, почему ее так называли. Историй и легенд на эту тему очень много, все они интересны и увлекательны. Есть версия, что в древности ее использовали как лекарство при лечении собачьих укусов и вытяжкой из корней пытались лечить даже бешенство. Есть более романтическая версия – роза получила свое название в честь созвездия пса. Собачью розу можно встретить на полянах, в вырубках без лесных кустарниковых и травянистых склонов, на берегах ручьев и рек, вдоль дорог, на пустырях по всей европейской части России, в Европе и Западной Азии. Это достаточно крупный кустарник, от 1 до 5 метров в высоту. Цветет розовыми цветами, но бывают вариации от белых до темно-розовых. Роза собачья является долгожителем. Самая старая роза растет в Германии, возле Хильдесхаймского собора. По легенде, Роза растет там с 815 года и ей уже более тысячи лет, но на самом деле ей не более 400. Все равно возраст более чем почтенный. Мало кто из деревьев может похвастаться таким сроком жизни, а живучестью еще меньше. Также тысячелетняя Роза сильно пострадала во время Второй мировой войны. Думали, что погибла после бомбардировок, но буквально за три года она полностью восстановилась. Как все шиповники, собачья роза отличается большой пластичностью. Попав в благоприятные условия, она быстро завоевывает территорию. Так, например, ей очень понравилось в Новой Зеландии. Все уже давно забыли, что там она появилась лишь в конце 19 века. Всем кажется, что Новая Зеландия – ее настоящая родина. Чем все-таки хороша роза конина? Помимо пластичности, живучести и долговечности. Ну, во-первых, растет на всех видах почв, от слабокислых до щелочных, нетребовательна к освещению, ветроустойчиво и крайне полезно. Именно собачью розу активно высаживали во время Второй мировой войны. Не только у нас, но и в Америке, Болгарии, Румынии и многих других странах. Плоды собачьей розы содержат большое количество витамина С. Плюс ее активно используют в кулинарии, фармакологии, а какой вкусный чай из нее получается. Между прочим, ее также используют э, в качестве подвоя. В основном почти все благородные розы привиты именно на конину. Если вы не увлекаетесь прививкой роз и не нуждаетесь в витамине С в больших количествах, то на небольшом участке можно обойтись и без собачьей розы. Выбор шиповников или парковых роз, настолько велик, что, боюсь, канина проигрывает им и по цветению, и по форме куста, и по многим другим параметрам. Но это совсем другая история, об этом мы поговорим в следующих выпусках. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Увидимся.